Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем цикл исторических сражений по Тутоварам и предыдущее сражение, кстати, было очень давно, хочу сказать, это битва при Фонтунуа, есть на канале, в описании вы можете найти ссылку, почему я так долго не записываю исторические сражения, ну, на то была причина... Касающиеся в том, что мало было довольно-таки просмотров на этих битвах. Ну, в принципе, так и осталось мало просмотров. Однако я не закончил все исторические сражения цикла Туваров, э, то есть все, которые официальные сражения. Я хотел их закончить, а потому, чтобы это дело завершить, я решил продолжить записывать данные видео. Следующее у нас по датам идет битва при Росбахе в 1757 году. Она совершенно уже отличается, исторический, как сказать, цикл по сравнению с битвой при Фонтунуа, потому что это другая война, это семилетняя война, в которой участвовала Пруссия, Австрия, Франция и другие государства, но уже под другим предлогом, как обычно политика. Давайте почитаем предисловие, которое здесь нам дается. В начале Семилетней войны Пруссия оказалась в кольце врагов. Ее король Фридрих II Великий вторгся в Саксонию и одержал победу над австрийскими войсками в битве при Лобозице. После этого его войска осадили Прагу и, пролив немало крови, захватили город. Впрочем, вскоре эта прослышавшая непобедимая армия потерпела первое поражение в битве при Колине. Священная Римская империя и Австрия Э, двинулись в наступление сразу с нескольких сторон. Оценив ситуацию, Фридрих совершил марш-бросок на запад на встречу Соединенной Армии Франции и Священной Римской Империи, возглавляемой генералом-принцем Де Субизом. Войска Фридриха было вдвое меньше, войска противника и обе стороны безуспешно пытались перехитрить друг друга. В розбухе сложилась патовая ситуация. Как же Фридриху встретить быстро приближающиеся войска союзников? Как прусской армии сохранить репутацию непобедимой, если силы настолько не равны? Однако забывает у нас автор, похоже, что э, так сказать, невероятные стратегические способности и тактические Фридриха Великого, потому что много-много других сражений показали то, что Фридрих II далеко не слабый стратег, он просто проявил себя великолепным командующим, военачальником, так и правителем, потому что множество сражений, которые происходили в этап, так сказать, правления Фридриха II, когда он командовал войсками, они были, ну, бывало выигрывались просто на каких-то непонятных э фантастических вещах, скажем так, что объясняется, наверное, только, вот как я и сказал, единственным, что Фридрих II реально был хороший полководец. В общем-то, битва при Росбахе является, ну, возможно, не решающей, возможно, не самой значительной битвой Семилетней войны. Однако, довольно имеющей большое значение. Потому что после этого сражения Фридрих II, я заранее скажу, одержал победу. Результатом этой битвы было то, что... В Саксонии была занята прусскими войсками. В общем-то, э, армия Фридриха II в своем распоряжении имела 24 тысячи солдат и 72 орудия. А соединенная армия Французской имперской армии под начальством Субиза и принца Саксон Бургаузенского – 42 600 солдат и 109 орудий. То есть, да... Получается, практически в два раза меньше армия одержала победу на в два раза больше армии. Однако здесь, можно сказать, сыграл свою учесть эффект неожиданности, эффект удачи, потому что на переходе армия, австро-французская армия, была в пешем порядке, передвигалась, так сказать, на поле сражения, и неожиданно перед ней оказалась армия прусской кавалерии. Она атаковала неприятеля и опрокинула его, и находящегося как раз таки еще в движении. Присланный субизм резерв не выдерживал огня батареи, воздвигнутых Фридрихом на холме Януса, и поражение союзников было полное. Потери Фридриха Великого, если не ошибаюсь, исчислялись чуть ли не сотнями, а от австро-французского войска 10 тысячами, 5 тысячами пленных и 5 тысяч было погибших. То есть, ну понимаете, насколько громадными были потери австро-французского войска и насколько непродуманным было сражение с их стороны. Ну что, наконец-таки давайте начинаем, а то я могу долго рассказывать историю, вы сами это прекрасно знаете. Но нам не показывают, какие войска у Австрии или У... у... у Австрии. <смех> у Австрии или Венгрии, хотел сказать. У Священной Римской империи или у Франции. Но нам известно, какие у нас войска. В принципе, вполне добротные. Если их уметь использовать, то одержать победу будет несложно. Давайте начнем. Так, особые способности. Давайте я приостановлю битву. Даже паузу поставлю, потому что я не понимаю, что вообще происходит. Надо сначала сообразить. Смотрим, что у нас здесь за армия. Так, у нас армия расположена посередине. Окей, у противника где? Она идет по узкому ущелью. Гвардия у них есть, линейная пехота, гренадеры, хренадеры, линейная пехота... И, в общем-то, состав примерно одинаков. Однако у врага также есть на холме артиллерийские орудия, которые нам нужно нейтрализовать. Как их нейтрализовать, я думаю, вопросов не должно возникать. Конечно же, кавалерий. Проблема в другом. Как бы нам зайти так, чтобы нас не опрокинули вниз? Потому что тут есть драгуны и гусары. Так что если мы туда пойдем кирасирами, гусарами, например, драгунами... Мы, ну, в принципе, одержим победу, однако она будет кровавой. Мы очень много потеряем состава личного кавалерии, которая могла бы потом на финальном этапе битвы одержать победу над вражеской линейной пехотой, потому что ее все-таки будет побольше. Так, сейчас я, извините, отключу Steam. А, Давайте-ка я растяну свою армию. Причем мы, наверное, как поступим? Здесь у нас есть холм. А, Причем этот холм не совсем полностью... Обогнут таким вот, как сказать, э преградой, таким вот резким уклоном, поэтому нас все-таки могут обойти с тыла, нам нужно это пред предотвратить, плюс нам нужно установить так орудие, чтобы они могли ответить залпами по противнику. Залпом, конечно же, э картечи, потому что здесь картечь, конечно же, в Empire Total War решает, причем очень сильно решает. Так, я даже не знаю, как ее правильно установить. Сначала давайте ее продолжим, замедленный уровень поставим. Здесь устанавливаем артиллерию. Так, значит, вот этот отряд пехоты у нас, давайте-ка передвинем на этот, на эту сторону. Он у нас будет по сути прикрывающим звеном, чтобы нас не обошли с тыла беспрепятственно. Так что тут у нас есть: гренадеры, плюс линейная пехота. Давайте, ребята, растягивайтесь. Я так понимаю, каре. А, нет, каре есть. Каре есть. Это их прекрасно. Прекрасная новость, как говорится. Так, ну пока что передвигаем нашу кавалерию на другие фланги. В принципе, можно даже уже продолжить на нормальной скорости, потому что все равно. Войска здесь очень медлительные, это не Сёгун-Тутовар, где бегают войска как сумасшедшие, нет, здесь скорость, конечно же, гораздо меньше. Плюс я могу растягивать войска вообще на такие прям длинные-длинные-длинные линейки. А командующему, который не умеет у нас бафать в имперке, отправляем, конечно же, подальше назад, потому что он здесь бесполезен. Он только очень удобная цель для вражеской артиллерии. Так что Цутупай и наша кавалерия вся, давайте-ка тоже отходите подальше. Вы будете у нас, как я и говорил, обходить вражеские войска. Так, по-моему, командующему уже похоже, что ведут огонь. Поэтому давай-ка уходи за холм, быстрее прячься, чтобы тебя не убили, не дай боже. Разворачиваем орудие. Давайте огонь. Огонь, огонь, огонь. Я смотрю, еще и враг нас пытается обойти кавалерии. это очень, как сказать, очень неожиданный мув. Ну, точнее, нет, это был ожидаемый мув, просто я как-то не думал, что вражина способен на такое, что он додумается до таких мувов. Так, слушайте, а вот это я что-то сейчас сделаю непонятно что вообще. Почему вы пытаетесь убежать, я что-то не понимаю, вот здесь же есть проход. Так, кавалерия врага пока что занимает позиции. Мы давайте разворачиваем наше орудие. Блин, они не смогут дострелить до туда. Ну-ка посмотрим, что там вообще осталось. Там только остались Кира Сири, поэтому можно сейчас прям быстро дойти до туда и убить их всех. У меня пушки же непонятно что делать. наконец-то мы их разворачиваем. Мы можем поставить уже картечь? Нет, пока еще не можем. Еще пока не можем. Ну вот тут давайте поставим уже в принципе, да, практически до зоны доходит. Устанавливаем давайте какары. Судя по всему, атака кавалерии намечается уже вот-вот. И что у нас картечь показывает? Она просто уносит сразу же целую кучу солдат. Это жесть. Так, еще давайте картич разворачиваем. О, какая же просто жесткая пальба, я хочу вам сказать. Так, ну что ж, наша кавалерия, давайте-ка наступайте. Отлично, я знаю, кто такие драгуны. Спасибо за подсказку. Так, уничтожаем первую линию на пехоту. Ой-ой-ой, тут у нас, к сожалению, минус одна пушка. Очень жаль. Пушки, потому что у нас навес золота, можем так выразиться. Наши тем временем кары принимает удар кирасирами. Кирасиры, я думаю, сильно нам не помешают. К тому же я сейчас разверну еще и своих гренадеров, они начнут вести огонь. Кавалерия тем временем врезается во вражескую кавалерию. Здесь начинается жесткая борьба. Однако мы почему-то в ней проигрываем, хотя у нас больше состав войск. Не знаю, в чем причина. Атака кавалерии, я понял это прекрасно. Пропускаем, идем вперед. Давайте-ка включаем. Так, огонь, огонь, огонь. Да, видим, что кавалерия врезалась в наши войска. Наша ленина пехота спокойно отбивается. Тем временем гусары уничтожают вражескую артиллерию. Артиллерия врага разбита, но у нас также очень большие потери среди кавалеристов. Имперская армия уже отступает. Это хорошо, но тут мы видим такую проблему. Нас обходят с фланга как раз на то, что я и... А, ну, не рассчитывал. То, чего я больше всего опасался, наверное. Сказать будет правильнее. Так, с тем временем, что тут у нас? Керосиры врага почему-то дерутся лучше, чем мои. Это очень неожиданно Но мы сейчас, я думаю, все-таки должны их зажать И они должны сдаться Так, линейная пехота растягивается Давайте-ка, видите огонь по врагу По врагу огонь Так, так, так Тут у нас, я смотрю, вражины Тут тоже вражины Кстати, подходите вперед Уже все, больше нету кавалеристов Растягивайтесь давайте-ка, бегом Так, линейный пехот видит огонь. Кавалерия почему-то не справляется, она не может выиграть битву. Да, они против кирасиров не могут ничего сделать, хотя у меня те же самые керосиры были. Видимо, потому что это очень тяжелая кавалерия, я так предполагаю. Вот почему. Так, ну же, огонь. Вы давайте все стреляйте по ним. Наконец-то отступила их кавалерия, идите нападайте на артиллерию, потому что французы здесь пока что есть еще поблизости, они хоть и тоже отступают, вражеский командующий убит, прекрасная новость, господин, продолжайте вести огонь, вражеский командующий как раз попал на мое коре, за что он собственно говоря и поплатился. Все войска противника отступают, наша кавалерия справилась с вражеской артиллерией, и теперь мы можем заняться генералом врага. Потому что генерал, как ни странно, еще живой. Так, здесь пока что у нас патовая ситуация. Разворачиваем наши артиллерийские орудия, плюс подводим сюда давайте-ка пехоту. Потому что здесь пехотинцам очень несладко приходится, судя по всему. Их прям хорошо так мочат. Можно генерала, кстати, сюда было бы подключить. Попробовать. Так, так, так. Пушка. Пушка, пушка, огонь. Не успеют они. Не успеют, ребята. Очень жаль. Очень жаль. Судя по всему, вам <с -2> не повезло. Хотя одна успевает пушка выстрелить, но остальные нет. Так... Подвозите сюда. Орудие. Так что вы там делаете? -мо, что вы делаете? Разворачивайте, блин. Ой, вроде развернул. Они почему-то взяли и наоборот у меня. Ну, видимо, я до этого еще раз пытался развернуть. Так, ну ладно. Как бы там ни было. Давайте, стреляйте у них. Да, вот эта, кстати, артиллерия очень мне нравится. Тем, что она очень маневренная. Так, развернули. Блин, да что делать? делаете? Я ж вас приказал... Раз... А, они вот так долго, да, разворачиваться. Ясно. Так, войска противника отступают. Бегом. За ними. Кстати, забавно то, что играет музыка вообще из... Из дополнения с индейцами, да? Ой, блин, конечно, жесть. Так, догоняйте их всех. Тут еще артиллерийские... Вот что это такое, вот как вы встали вообще, <смех> мы, Конечно, жестко. Продолжайте вести огонь. Тут э, что-то непонятное. Но, однако, да, тут уже и артиллерия подключается, и тут сразу же просто минус 25 человек, и они начинают отступать. Ну что ж, мы битву, можно сказать, выиграли уже. Тут какие-то остались только небольшие войска противника. Поэтому. Полная победа. 171 человек у нас был потерян, у врага уже 607. И победа за нами. Конечно, можно было лучше сыграть, но просто поймите, я впервые, можно сказать, за несколько, за два года, да, вот последний раз, когда была историческая битва, я заходил в Empire. За два года я впервые зашел в Empire и решил в него поиграть. Так что ничего такого, я думаю, что нет серьезного. Ладно, что ж, надеюсь, вам понравилось данное сражение. Всем пока, удачи.